Yes. <laughs> Главные герои заняли поле боя Вертолет высаживает группу второго конвоя Четким указанием дана зачистка территории Сроки короткие, нужно выжить в этом крематории Пуля не дура, если грамотно нажать на курок Перекрестие прицела жадно пронзает песок Порохом пропитаны стены, течет под по глазам Напрягаются вены, приказано все по местам Выход заминирован лучшим из инженеров Острое зрение снайпера Против натянутых нервов Где-то в нескольких шагах от главной точки засады Штурмовик спокоен, как удар, держит гранаты Они подходят с севера Передают по рации Медик предупредил забудьте о реинкарнации Сегодня явно не тот день, чтобы нам здесь остаться Сегодня жопу надерем Очередным засранцем И пусть пополам небо разольнет однажды Этот мир еще безумнее уже не станет Втыкая огненную пыль Без жажды и высыхая мы внутри превращаемся в камень. И пусть пополам небо разорвет одна. люди станут пытаться платать ночью и днем. Нового разума оставят недогоревья. Мы рискнем двигаться другим путем Свет солнца бьет в лицо врагу, превращая слепых По подсчетам командира, 40 против четверых Он уже давно уверен в группе проекта разгрома Никакого устава, все чисто по уму, стопудово Пальцы на спуске в напряжении, ищет мишени Снайпер отчетанивает такт, меняя положение Медик на изготове, не прекращая ругаться Способен под пули пойти ради реанимации У входа сработали мины, изобилием брызг Два неудачника нашли инженеры, сюрприз до пятнадцати, так того вот, твари Это вам не видеоигры, суки, чтобы вы знали Последний выпущенный пули Стал приютом спецназ Харкая собственной кровью, принял ее в глаз Без права на ошибку, безо всяких тактик и плана, Все по законам, чистой совесть чести и плана И пусть пополам небо разорвет однажды Этот мир еще безумнее уже не станет Вдыхая огненную пыль измученной жажды И высыхая мы внутри превращаемся в камень И пусть пополам небо разорвет однажды Станут питаться под ночью и днем Голова разума, остатки догорают в каждом, Но мы рискнем двигаться другим путем Двигаться другим путем